О, да, привет. Да, я очнулся. Привет. А чё, я накидался опять, да? Чего такое? Она сделает. Что сделает? Если ты будешь хорошо себя вести, вы не встретитесь. Она это кто? Да-да-да, это я. Так, что... Да не, я, я верен я все, все, все сердце тебе отдам Я не допущу этого, не надо я, я, я, я люблю тебя Нет, подожди, я не хочу другую Ты мне нравишься Ты сп... Не буду я ее провоцировать Не надо вот это Она вырвется на свободу Она, она это кто? Тебе две, типа, тяночки, да? Две по, цен... две по цене Одной, да? Давай, пов... Давай повеселимся Что предлагаешь? Обожаю с тобой играть. Ну, я еще пока что с тобой не играл, так что давай посмотрим, как... Может отрезать тебе... Да не надо мне язык отрезать. Как я буду тебя этот... Да. А может? Может? Что? Может? Стоит убить его прямо сейчас, паренька. Да убивай мне его, не жалко, типа. Он как раз ждет меня в другой комнате. Ну давай, иди, а я тут пока наслажусь. Уединением. Что сидим? Хорошо сидим. Упали. Зачем ты упал? Она сказала... <гас> так, чувака видно отрезали. О боже. Так, придется на мышке понижать, да? Нету тут, конечно. Тут... А, чуть видим, есть, хорош. На мышке даже не придется понижать. Позволь мне, подожди, подожди, подожди. У меня тут, у меня тут настройки. Да, да подожди, мне надо настроить. Да, я понимаю, как ты меня любишь, я и люблю тебя, но мне надо этот, подожди, чувствительность немножко пониже. Под... Что такое? И убежала, притащила меня в комнату и убежала. Нет, ну вы девушки такие странные, вы такие странные. Ты говоришь, что любишь с ножом в руке. Ты нормальная? Пнуть. Не надо ее пнуть. Она тебя убьет. Прости. Прощаю. Прощаю. Чего? Да я наверное побежаю. Чё? Отдай мне ключ. Да забирай мне, он как бы типа не надо. Ты, ты меня дразнишь? А ну стоять! Стоять, скотина, отдай мне ключ. Ключ отдай. Отдай моё сало, пожалуйста. Отдай ключ. Давай, я догоню тебя. Ай! Чего? Чего? Да-да, слушаю. С чего бы мне от тебя отпускать? Да я не знаю, у тебя проблемы с психикой. О! А? А? Смотри, что есть. Смотри. Опа. Опа. А? Смотри, смотри. Смотри, еще есть. Ключик есть. И да. У меня есть ключик. Иди ко мне. Да? Да, чего такое? А дай мне ключ. Да забирай мне... О, дурак. Сейчас обидно было. Украсть. Кого? Кью. Ай, поддых получил, ну в принципе справедливо Ой. Да, она опять смотрит, да угу. Открывай, открывай, я... А? я понял, я пошутил да Не хочу я с тобой играть, отстань от меня Не хочу я с тобой играть Ай, чего такое, чего ты так вздыхаешь Опа, и ты меня не видишь я слышу, как она топает. Здрасте. До свидания. Я никогда не подумал, что буду в игре прятаться от девушки. О, Хорошо. Да-да, привет. Слишком безумная девушка. Кроссовки, вы надели обувь. Она защитит вас от, от осколков стекла. Ну, бля, разумеется. Ты гений просто. А, вот как значит. Вот так даже, значит, ты меня сосешь? Я понял. Ну пойдем. Привет, Семпай. Здорово, я не вижу твоего лица. И она опять схватила меня. Ну, естественно, Кон конечно. А почему бы и нет? У тебя же есть ботинки, выбивай просто окно. Окно просто выбивай, и нормально все будет. Нет, он сыт. Почему сыт? Не понимаю. Видимо, ему нравится, что за ним бегает. Девка, а кому бы не понравилось, я не понимаю. Какому бы нормальному парню не понравилось, что за ним бегает столь прелестная девушка, тем более тяночка. Ты меня накажешь? Не надо меня наказывать, пожалуйста. Я, конечно, был очень плохим мальчиком, но не надо меня наказывать, пожалуйста. Я, я, пожалуй, спрячусь. Нет, нет, только не эта сверхстрашная музыка из паноранормального явления. Ты обещаешь? Да, обещаю остаться с тобой. Только ты и я, и все будет хорошо. Я тебе говорю. Смотри, ты обещаешь? Да, обещаю, обещаю. Что это? Я возьму брик шутер, брик шутер. Что это такое? Как я должен понять, что это такое? Позволь помочь. Да нет, спасибо, я справляюсь сам. Тихо, тихо. Стоп, э, Это начальная комната, и ты не можешь сюда войти. Это безопасное место. Ну давай, давай. Ну что, ты схватишь опять меня? Ну да, она схватит меня опять. А что я еще делать? Одна, два, три. Чего? Спрятаться? Подожди, я а, сейчас. Опа. Давай повеселимся, давай. Прикольные у тебя игры, конечно. Я сделал тебе больно. Ну да, немножко 30 хп осталось, а так в принципе нормально. Это Чего? Примить. О, спасибо, да? Сп... О, спасибо. Бля, какие же женщины странные существа. Сначала режет ножиком, а потом хилку тебе дает. Толкнуть, зачем? Она себе хилку дала. Ну так что, целоваться мы будем или нет? Привет, привет, давно не виделись. Ты где? А, все понял. Ключ от выхода лежит в сейфе. Найди код. Туди, я не хочу этого делать. Прости. Ну, прощаю. Как такую милую тянку не, не простить? Рубильник находится в кладовой. Кью, открыт. А дай мне ключ. Да, я как бы не хочу... Украсть! Пьюе, Ай! Ну, получил немножко подых. В принципе, законно. О, да? Спасибо. Спасибо. Спасибо. чего бы мне отпускать? Да я не знаю, ты чокнула? Чего это? Кого это? Что это такое? Это... Вы можете... Теперь вы можете собирать страницы. Привет, сэмпэ. Здорово. Так, она чокнулась. Я побежал. Ты же чокнулась, да? Ясно, я побежал, наверное. Я возьму ключ, смотри, у меня есть ключ и книга До свидания, я побежал Да, смешно, смешно А чего это ключ? Блять, чего? Какой ключ? Так, подожди Медкабинет есть, нашла Кого нашла? Медкабинет? Пошли, покаж. Ты чё, у меня чем-то Тихо Ой, кью-ей, ей ай Ай-яй-яй Ну, извини так, так, я за, за, за, за, за занято! Да занято, отстань! Мне в туалет надо! Я в текстурах! М -м -м -м -м -м. Вода хороша! Вода источник жизни! Бери же, сэмпай! Да подожди, я туалет не исследовал! <ст> так, что? Странные у вас какие-то тут туалеты! Ну ладно, мне в принципе не осуждать! Да почему я не могу тебя книжкой долбануть? чтобы у тебя мозги вправились. Что за бред? А, да? Можно? Я пошел? Беги, сэнд. Сам... Бегу! Бегу! Как же от такой... Не убежать. Все, я побежал. Как использовал. Бегишь ты! Ух, Марч, там, по-моему, краб Вася лежал, но это не точно. Я так мельком увидел. У вас отобрали... Ну, конечно! Можно взять? А, отдай. Отдай. Это твой последний шанс. Да, ты, это уже третий получается. Ты определись, какой из них. Чего? I don't speak... I don't speak немецкий. Я не знаю немецкий. Ты где? Ясно, я так просто... Ну прикольно. Я не знаю, как у нее ключи забирать. Она ключи забирает и уложит себе подливчик. А я что могу сделать? Где этот грёбаный медкабинет? Хотя у меня ключа теперь уже нет. Что за бред? Медкабинет? Твою мать! А у меня ключа нет. Что за бред? Дьявол воплоти! Изыди, изыди! Ух ёб! Такая-то такая, такая явол просто так не зайдет! Давай побегаем. Соскучился, да? Соскучился. Я сейчас. Просто немножко, нем, немножко пробежки сделаю А так... Ой, Блин, принципе, пырнуло Я тебя накажу, не надо меня наказывать Не надо наказывать Че, устала, да? Я понимаю Физкультура, прими... О, вот, спасибо До свидания Ты об этом пожале... Я не принял, я не успел принять хилочку Вам трудно дышать, чего такое? Я сделала тебе больно Кажется, я умираю. Эй, Тян, Тян, помоги, я умираю. Спаси меня. Что-то случилось? Да, что-то случилось. Пока. Ну, я хотя бы увидел ее прекрасное личко перед смертью. Вы мертвы. Видео закончилось, но ты можешь посмотреть мой плейлист. Попробуем. Давай. Удачи.